Здравствуйте, с вами Елена Лиенко и новая программа для красивой и стройной фигуры. Красивое, здоровое и стройное тело – мечта многих людей. Оно повышает самооценку, дает больше возможностей и делает нас более привлекательными. Наше тело управляется сознанием. Оно способно изменять наш обмен веществ, сделать тело стройным и замедлить процессы старения. И аффирмации, словно ключи к подсознанию, способны сформулировать новые установки и создать желаемую программу, которая осуществит вашу мечту. Слушайте эти позитивные утверждения ежедневно, несколько раз в сутки, в течение месяца. Представляйте себе, что вы слышите то, что вы видите, уже как будто это уже произошло в вашей жизни. Прочувствуйте, проживите каждую фразу, каждое слово. Запрограммируйте свое сознание настройность, здоровье и красоту. Я люблю себя. Я счастливая, здоровая и жизнерадостная. У меня красивая, стройная и изящная фигура. Стройность ⁇ это норма моей жизни. Принцип моего питания прост. Я допускаю в свой организм лишь то, что полезно. Стройность ⁇ это норма моей жизни. Я все делаю хорошо. У меня буквально все получается. Я люблю себя. Я счастливый, здоровый и жизнерадостный человек. У меня красивая. Стройная изящная фигура. Принцип моего питания прост. Я допускаю в свой организм лишь то, что полезно. Стройность – это норма моей жизни. С большим вниманием я отношусь к тому, как питаюсь, как ухаживаю и тренирую свое прекрасное тело. Стройность – это норма моей жизни. Да наполнится моя пища силой и энергией. Да принесет она мне счастье и благополучие. Я стройнею. И это прекрасно. Мне нравится заниматься спортом. Я повторяю ежедневно свои аффирмации и становлюсь стройнее и красивее. С каждым днем эти позитивные аффирмации проникают все глубже в мое сознание и становятся моей реальностью. С каждым днем эти позитивные аффирмации проникают все глубже, глубже в мое сознание. Я все делаю хорошо, и у меня все получается. С каждым днем я становлюсь стройнее и привлекательнее. Я умею ставить перед собой цели и достигать их. Я люблю себя, и любовь наполняет мое сердце. Моей любви хватит на всех. Я все делаю хорошо. И мне всегда все получается. Я здоровая, стройная и жизнерадостная. Я становлюсь стройнее и красивее с каждым днем. Я чувствую свое тело и умею во время вовремя расслабляться. И восстанавливаться. Тело это храм души. И поэтому я ухаживаю за ним. И отношусь к нему с любовью. Мне нравится заниматься спортом. Я стройнее. И весело. И радостно. Мне нравится танцевать. Я при первой возможности танцую. Я люблю себя. И высоко ценю свою благословенную жизнь. Спорт и танцы приносят мне огромное наслаждение и чувство свободы. Я благословляю свою еду. Мой организм чист и здоров. Я восхищаюсь своим телом и собой. С каждым днем я становлюсь стройнее и красивее. Я благодарю тело, которое у меня есть, я выбираю стройность, я выбираю здоровье, я выбираю жизнь. С каждым днем я становлюсь стройнее и привлекательнее. Я благодарю Создателя за свое тело, за свои таланты и за свою жизнь. Я становлюсь стройнее и красивее с каждым днем. Я легко отказываюсь от сахара, выпечки и рафинированных продуктов, потому что мой организм имеет потребность в высшем вкусе. Мне нравится растительная пища. Я люблю овощи, ягоды и фрукты. Они насыщают мое тело жизненной энергией и нектаром счастья. Стройность – это норма моей жизни. Я благодарю Создателя за свое тело, за свои таланты, за свою жизнь и близких людей, которые меня окружают. Я становлюсь стройнее и красивее с каждым днем. Мне нравится заниматься спортом. Ведь движения дарят красоту. Я становлюсь стройнее и красивее с каждым днем. Я здоровый, стройный и жизнерадостный человек. Я использую любую возможность для движения осознанно принося пользу своему драгоценному телу. Я готовлю пищу с любовью и питаюсь спокойно и вовремя. Принцип моего питания прост. Я допускаю в свой организм лишь то, что полезно. Я становлюсь стройнее и красивее с каждым днем. Я смело вхожу в свою новую реальность и создаю свое прекрасное тело. У меня красивая, стройная и изящная фигура. Я ложусь спать вовремя и рано просыпаюсь. Ведь каждый мой день пропитан солнечной энергией и радости. Я становлюсь стройнее и красивее с каждым днем. Я люблю наслаждаться свежим воздухом и чувствую свое единение с природой. Все процессы в моем теле протекают гармонично. У меня сильный огонь пищеварения и хороший обмен веществ. Да наполнится моя пища силой и энергией, да принесет она мне счастье и благополучие. Моя гормональная система в полном балансе гармонии. Я здоровый, стройный, жизнерадостный человек. Я легко отказываюсь от сахара, от выпечки и рафинированных продуктов, потому что мой организм имеет потребность в высшем вкусе. Я занимаюсь любимым делом. И испытываю чувство радости и вдохновения от своей деятельности. Я готовлю пищу с любовью и питаюсь спокойно и вовремя. У меня красивая, стройная и изящная фигура. Я пью достаточно для моего тела количества воды. Душевное спокойствие это естественно для меня. У меня красивая, стройная и изящная фигура. Мое сознание спокойно, как бы лес к лесного озера. Я ложусь спать вовремя и рано просыпаюсь. У меня красивая, стройная и изящная фигура. Я наслаждаюсь каждым мгновением своей жизни. И каждый день получаю новый заряд сил, радости и вдохновения. Я здоровый, стройный и жизнерадостный человек. Я испытываю огромную радость от своего тела. От тренировок, от спорта, от танцев. Для меня праздник. Я становлюсь стройнее и красивее с каждым днем. Я здоровый, стройный и жизнерадостный человек. И я наслаждаюсь каждым мгновением своей жизни, каждый день получая новый заряд сил радости и вдохновения. Я готовлю пищу с любовью. Она наполнена счастьем, радостью и милой. Ведь такая пища улучшает настроение, исцеляет все болезни, преодолевает жизнь и продлевает жизнь. Я благодарю свое прекрасное тело за то, что оно служит мне и помогает выполнять мое предназначение. Лишние килограммы уходят легко и радостно. Я испытываю огромную радость от своего спорта. Я здоровый, стройный и жизнерадостный человек. Я стройнее с каждым днем и мне нравится мое отражение в зеркале, оно меня радует. Ведь мое тело очень красиво и привлекательно. У меня стройные ноги, подтянутый животик, красивые руки и очаровательная улыбка. Я теряю лишний вес каждый день. Я легко отказываюсь от сахара, выпечки, рафинированных продуктов, потому что мой организм имеет потребность в высшем. И я теряю лишний вес. Каждый день лишние килограммы уходят легко и радостно. Мои глаза искрятся радостью и светом. С каждым днем я становлюсь стройнее и привлекательнее. Я теряю вес, обретая красоту. Я выбираю стройность, я выбираю здоровье. Я выбираю жить, каждый день радоваться, каждому дню я становлюсь стройнее, я становлюсь привлекательнее. Я люблю свое тело, и чем больше я его люблю, тем более прекрасно. Я становлюсь стройнее и красивее, с каждым днем силой мысли я могу творить свою реальность. Я словно скульптор, я создаю свое точеное прекрасное тело. Я вижу, как изменяется моя внешность. С каждым днем мое тело становится стройнее и привлекательнее. У меня прямая спина, я люблю себя и свое драгоценное тело. Мое тело наполнено энергией, здоровьем, радости. Я люблю себя и свое драгоценное тело. Я пью воду с удовольствием. Она наполняет меня жизненной энергией и силой. Я чувствую связь с Творцом. Каждая клеточка моего тела наполняется божественным светом и любовью. Благодарю. Благодарю. Благодарю Тебя Всевышний за все хорошее, что у меня есть. Я выбираю стройность. Я выбираю здоровье. Я выбираю жизнь.